Всем привет! Ухомы, очередной бой на гладиаторской арене, так сказать, в лабиринте смерти. В этот раз будет сражаться гипноз. Правильно гипноз. Против Токсикуса. Так что поехали смотреть. Привет! Поехали! Гипноз и Токсикус. По-моему, Токсикус. Ну был что, сильнее. решаем, кто за кого? Я за Токсикус. Мне кажется, гипноз. Сейчас я посмотрю снова на них. Ну, гипноз, вроде, был один из самых первых танков, которые против рата сражались. Хотя и Токсикус тоже. Они были такие... 4 из 10, типа, по-моему, что-то такое. Не знаю, мне почему-то... Конечно, у гипноза классная способность. Ну, типа, транс водить, там, гипноз. Но Токсикуса все таки яд. Короче, я за Токсикуса. А гипноз гипнотизирует. Да. А я за гипноза. Потому что я выбрала Токсикуса? Да. Чисто поэтому Но я еще думаю, что он загипнотизирует его. Посмотрим. Пока я выиграла В прошлый раз я тоже правильно выбрала. Я думаю, как-то сделает такой гипноз, как-то и что-то он как-то стрельнет не туда, куда. А, ну все, я ее за, я за него, да. Я вижу, что он как-то мощнее. Короче, смотрится. Ну, не знаю. В бою. А этот, не знаю. Здон ядовитый. Ну посмотрим. Вот как раз, я вот гипнотизирую все. А я затопчусь, короче, посмотрим. Кто-то из нас точно выиграет. Точнее, из них. Просто растевыровал. Да. Так, ну у него щиток, в принципе, мощный. Не пробьешь. О, он сразу начал гипнотизировать. Токсику закрывай глаза! Нет! <смех> Нет! Ты чего? Что ты расслабился? Эй. Смотри, как когда стреляют, он приходит в себя. Ну да, нельзя же быть так читерская такая способность, что. О, лазер же у него еще. Мне кажется, Токсику совсем сильнее удары. Чего? Ну он пробивает его. А этот видишь, нет. Уклоняйся. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это удар электричества. Нехорошо. Он его остановил. не может, не он не может. может ехать. Блин. Давай, токсикус таксикус. А, у него уже способность телепортации. Да ладно, я такого не знал ей <свес> Я тоже забыла про это. Ты но это не классно. Знала? Так нечестно. Что нечестно, все честно. сейчас он мучит хвост. У -у -у -у! Жесть! У -ху -ху! Он теперь сможет стрелять своей классной штукой, которая электрическая. Он что пытается генотицировать. Закрывай глаза, закрывай глаза, закрывай глаза. Зачем ты открыл глаза? Блин, без хвоста что-то не то. Он сейчас его будет ранить. Этот стоит. Закимнотизированный. Но Какой-то он. Как... видишь, не пробивается, как тот. Ну, почему сюда? -то Что он видимо мощнее. Вроде этот такой весь броней. Опа! Аха-ха! Телепорт. Давай сзади его. Пиу-пиу, добивай. Кто победил? Кто победил? Кто победил? Мой чувак. Да! Он пришел в следующий Ла-ла-ла-ла-ла. Я уже два раза побеждаю. А хотя подожди. Не, ну все, ну все, ну, Токсикус победил, по Я сам победила, видишь, слушай, я прям, если бы были танки наставки, ставке, стой, танки наставки, ставки на танки, <с короче, нормально Смотри, Палач приехал, а что это он приехал? Следующий типа будет Палач? Ну, не знаю, может реально будет следующая серия файтинг с Палачовским, тоже мощным таким Короче, он снова продал, Лашара. Да ладно, ты хорош Что в комментариях, за кого вы ставили, на кого? Я победила, пока